Всем привет, с вами я Атилет и мой новый проект Эксперименты против экспериментов И даже, я даже запутался какой выпуск И не могу даже определиться какой выпуск А вы скажите в комментариях, какой это выпуск Скажите обязательно А мы приступаем И сегодня мы будем играть в этот баскетбол. Видите? паскетбол, кто быстрее мяч забросит, кто больше мячей забро забросит в это кольцо, тот и победил, сказать. А кто меньше забросит, тот будет выполнять задание. Уже другое не как тогда, а уже поинтереснее будет. Так что смотрите, не перематывайте. И мы для начала будем кидать вот такую монетку, чтобы определиться, кто первый будет бросать в это кольцо. Давай. Кто будет решка, кто орел? Я реш. решка. Орешка? Угу. А я орел так. Угу. Давай, бросай. Покажи на камеру. Где камера? Орел. Он ничего это не делал такого, реально орел, орел. Это я же, да? Ты давай. Пять бросков, пять из пяти. А, если пять из пяти и у меня будет нет. пять из пяти, это будет ничья. Нет, нет, можно микро? Нет, давай это. Кто больше закинет мечей? Кто больше закинет мечей? Давай и этот. Тот и выиграет. Кто больше закинет? Пять или десять? Сейчас секундомер будет у нас. Ой-ой. Вам, вам вообще-то видно или <с Sin> не видно? Сейчас листовь. Им не видно. Ох, смотри. Ветер? Ох. Нет. Фиролы? Ох, Я же словил, а, а -а -а, не Дай. Все, so hey. so, сейчас вот такой у нас секундомер будет. Секундомер. Раз, Раз три. два, три, начали. <вотворчет> Все, уже секунды пошли. Okay. А, этот. давай этот можно микрофон давай этот Mm. Okay. Ну давай так Уже 25 секунд прошло 38 секунд 40 секунд Тут уже 50 секунд 50 секунд я показал о, один, два, один и десять, один и пятнадцать, один и пятнадцать. Давай, две минуты. Сколько? Два. два. 1,40. 1,50. 1,55. 2. Все. <связывается> Последний момент. 3, да? Давай. Вот теперь. Вот. вот. Начинаем мы его учить. А. Я. Три забил, а он сейчас сколько забьет? Посмотрим. За две минуты сейчас сколько он забьет. Посмотрим. Чё ты? Давай. Раз. Два. Эй, не два. Какой. Три, два. Эй. Я тут стою, потому что мяч может сюда. Отлететь. За кадром тоже мы. Так попробовали. Вот три, вот три. А минута? А? Не а! Вот, не <как> так а? Четыре. Четыре. А? Четыре. Минута двадцать. Прошло. Двадцать минут. Ох, ⁇ м. Четыре-то. Давай. ⁇ м, он уже выиграл. да? Он уже выиграл. Если пятую заведет, пятую он забил, но я не видел что-то. Ну не знаю. Ты за... завил пять? Ох. Ох, ё -моё. уже две минуты прошло. прошло? Ага. все, две минуты, вот 8 секунд, а я, я запухался. а я забыл. еще жарко? А Давай. я в курсе. И вот я проиграл в этом состязании, в этом. И вот. Я должен тебе задание выполнять. Давай. Какое задание, Даша? Задание... Поджовник. А? Поджовник будет. Пять раз я буду пинать. В пятую точку. Пять, пять раз. Давай другое. Не-не-не. Я хочу пять раз выпинать. А? Тогда давай другое. Другое? А? Да. Или это хочешь? Давай ну, это. Давай, он хочет это. Не будем его заставлять, другое. Так что давайте ставьте лайки, чтобы он это сделал. Давай, я пожал. ты я буду ставить. Давай. Давай. Видно! Не видно! Видно! Да, видно! Меня видно! Короче, давай! Второй раз! О, Там сину. А нельзя... Там... <сؤال> Там люди смотрят. Эй, давай другое что-нибудь. А? Ладно, давай. Ладно. Давай. <соединяю> Эй. <соединяю> <соединяю> Третий раз попал. Давай. Сейчас посмотрю. Людей нет. <соединяю> давай. <соединяю> а? Ч ⁇ Какой четвертый? Четвертый раз я буду думать. А, четыре раза, Я весь. пять раз. Ова. Еще четыре, э? Какой четыре? А? Я три уже ударил. Кто? А? Давай, короче. Все. Ага. Я промазал. Давай заеду, лайку Давай Я буду стоять <звук> Давай еще раз <звук> Ещё раз Давай Раз, <звук> Я только один раз попал все он пинает меня сколько пять раз пять раз давай ой-о-май давай ладно давай <свят> <свят> <свят> лайк за это лайк подписка за это я <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Он не попал. Он не попал. Давай. Два раза. Давай, АТО. Неинтересно было. Неинтересно было. Сейчас. Ветер Давай, все. Ладно, все. все Вам интересно? Или не интересно? Мне уже не интересно. Мне интересно. Как то Мне спина... Давайте за это подписывайтесь, ставьте лайки. Я заслуживаю, наверное, лайка. То, что я два раза уже его ему разрешил. Ко мне не в жопе, а в спину. Так что, давайте. Всем пока.